Давайте представим, что особенными для нашего настоящего времени станут вот такие два подарка, две такие красивые коробочки, которые нужно обязательно открыть, чтобы построить английское утвердительное предложение во времени Present Continuous. В первую коробочку мы положим с вами am, is и are формы вспомогательного глагола to be. А во вторую коробочку мы положим окончание ING – IN, которое мы будем прибавлять к глаголу, то есть нашему действию. Давайте посмотрим на табличку и разберемся, что нам нужно выбрать из первой коробочки. m, IS или же R. Итак, с местоимениями I мы будем выбирать M. С местоимениями he, she, it мы выберем is. А с местоимениями you, we и they мы возьмем are. Окончание ing мы будем прибавлять к любому нашему действию вот так. I am playing. He is playing. She is playing, it is playing, you are playing, we are playing, they are playing. А теперь разберем примеры. I am running, she is laughing, they are eating pizza. The children are playing ball. Children – это они, местоимение they, поэтому выбираем форму are. Look, the elephant is flying. Elephant – это животное, it, поэтому выбираем форму is. Listen, the bird is singing. Bird – это птица, it. Поэтому также выбираем форму глагола to be is.